Ребята, всем привет! Мы вас приветствуем из спа-дома Лаймстоун. Сегодня мы запишем блог о том, как мы занимаемся схвалазами. Это наше недавнее хобби, которое мы очень сильно полюбили вот, и стали сюда ходить довольно часто, почти каждую неделю. Надеюсь, будет интересно. Ты что сейчас будешь скальники брать? Вот такую мне карточку дает. С тапочкой. Скальная туфля. Я сейчас возьму себе скальники. Какое-то было, я даже не поняла. Там не запылилось? Короче, у всех трасс есть свой уровень сложности. Вот лично я лазаю пока по самым таким простым трассам. По цветам они обычно идут белый, золотой, потом зеленый, потом синий, потом красный. И потом уже начинается полная жопа. Там, который... с да, там уже с красной жопы начинается. Вот. И они обычно начинаются от цифр типа 5 c Я 5 вот 5А потом я лазаю вот где-то до 6... Не знаю, как... как... Шесть А. Вот где-то... Да, пока мы максимум. вот, Но я стараюсь совершенствоваться. Чтобы лазать, вам недостаточно просто прийти в складром. Вам нужно еще также скальные туфли и магнезия. Скальные туфли можете взять здесь в аренду. Они даются там до 300 рублей. А, вот. а также магнезия тоже дается ну, в аренду. Но мы взяли свою. У нас вот такой мешочек красивый в стиле попкорн. Вот, и магнезию просто засыпаешь сюда. Зачем нужна магнезия? Да? Чтобы руки не соскальзывали зацепы, зацепок, потому что зацепки, после того, как ты долго по ним лазаешь, руки потеют, зацепки тоже становятся скользкими. И вот нужно вот так брать руку, просто засовывать в мешок. И вот таким образом магнезию берешь. Какие ты будешь любишь лазать? Золотой 59-й. Это типа 5 с 6 что такое. Ну, 5 с. Еще хочу сказать, здесь очень интересно, что трассы а, разбиты по секторам. Вот эта стена, например, она, по-моему, на баланс идет, да, и на пальцы? Да, дальше. да. Вот, та стена, которая с той стороны, она идет навис нависающая, она прям на силу, на какие-то мощные движения, на корпус. А с этой стороны, по-моему, на, на скорость трассы, вот. С этой стороны на скорость. Ну и вот вы можете посмотреть, там есть карта, на ней написано какие трассы, с какой сложностью и на какой тип техники. Розовый лезешь? Да. Давай, солнышко, давай. Давай, мой сыночек, давай. Чуть-чуть осталось, маленечко, маленечко. Давай, давай, молодец. Слишком долго стоял. Да, что-то я сегодня прям забитый какой-то. Там сразу надо, да, наверх идти. Дальше ноги маленькие. Ну вот, вот. Да, да, давай. Хорошо. О, отлично. Ну теперь рельеф. А руки прямые лучше держать. Отлично. Бывают такие трассы, когда ты не будешь их пролезть, а потом на следующие занятия у тебя получается их пролезть. Вот у меня такое постоянно происходит. О, молодец. Достойное уважение. Мое уважение и почтение. Конец Какую вот ты решила лезть? Попробуем желтую. Да, желтая желтая. 41 первый. Нет, здесь отык. А ногу ногу ставь. Ногу ставь, ногу ставь, ногу ставь на желтую. Не дотягивай. Давай сильнее на ноге вставай. Встань на ноге, на ноге встань. На левой ноге встань. Можно я с лиломи? Можно. Очень тяжело. Берись правой рукой. Берись, берись, берись, берись. <и> Сейчас запикаем, запикаем, запикаем. Ну, прыгай тогда. Слушай, мне кажется, это, это конец. Это, вот, надо лазить просто каждую неделю, что-то такое вот. Пальцы просто умирают. Давай, солнышко, два метра твои тебя спасут везде. Давай дальше. Вот это сможешь, кстати, пролезть, который ты в тот раз лез. Да, да. да, держимся за рельефчик. Кантик поймали. И сразу цепляйся за правую. Правая зацепочка. Вытягивай себя. Да все. И стянись наверх. Правильно? Оо. Вот это тебя долбануло. А, не, нормально. что ты как-то. Она сложнее, чем мне кажется. Да, как-то пяточкой. Давай, давай, все, ножка. О, -о, о Почти ты все правую ножку. Ножку вправо. нога левая у тебя удобная. Ну, сразу делай движение следующее. Берись руками, да. А теперь нога слева, нога слева у тебя есть. Маленькая, маленькая. Ну да. Двумя руками за верх, может быть? А левую выше, если поставить? Не Почему? Там вон она, под, под деревянный. Я вижу, да. Теперь левую вот на эту, которая, полукруг Выше, выше, о, хорошо И вставай, вставай, вставай Молодец, круто А говорил, не залезешь Там сложно было в каком моменте? В середине где-то? Ну типа да. нужно перекрутиться и не упасть, короче, не разбить себе подбородок. Ну да. Вот. Вот так-то раз интересно. Что-то там надо как-то по-другому, видимо. Давай, давай, давай, давай. Молодец, молодец, молодец. Почти, почти давай, да давай. Да. Но молодец, все равно. Так. Да. И вытягивай ножку. Давай, давай, давай. Молодец, молодец, молодец. И хватайся. Молодец. Красавчик. Фух, жесть. Почти получилось. Это убивающий пальцы трассы, просто убивающий. Ох. Пролезла же ее. Да, в общем, очень, ну, нависание, вот, пока сложно, пока сложно нависание делать. давай еще раз, может? Ну, ничего, тренировка тоже должна быть. Уже когда вот висишь, вот эти игры, когда вот там вот висишь, уже чувствуешь, что ты как будто реально под навесом. И у тебя вся сила даже больше в руках, скажем, затривала. Просто здесь надо быстрее делать движение, если быстрее делаешь, то проще будет. Долго, если будешь сидеть, то у тебя руки устают быстро. какой лезешь? А, 113, зеленый. Зеленый, вот эта. Да. Вот видишь, маленькая для ноги? Да, вижу. Это для рук, значит, так руками. Потом сразу, ну, правую руку наверх, наверное, да? Встаешь ногами сюда. Вот потом начинается самое интересное, потому что нужно взяться вот за ту зацепку, но она, бог только работает, вот за правую, Блин, mm -hmm. Скальники не хочется делать, честно скажу. Ноги, видимо, просто. Я еще недавно мы катались на горных лыжах, и в первые два дня я ездил <laughs> в очень тесных ботинках, потому что мне дали на ну, размер меньше, а я думал, что нормально. А они мне стали очень сильно жать и к концу дня это ощущалось еще хуже, чем скальники. Вот. Приндит. У меня сейчас гиперчувствительность к ясно угол. Мне, кстати, самые офигенные скальники, как Александр Мегас. О, а Александра Невского? Нет. Александр Невский не ладит. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Но я взял размер-размер. Не стал сильно это, себя мучить. Некоторые берут там на два размера меньше, знаете. Это, это маз, мазохизм, это мне не близок. Честно скажу. Сейчас Владимир еще будем сканики убирать. Она тоже захотела. Пока, пока. Что мы в арендованных в, Пока в Челецких лазаю. Сейчас проверим. Ну, у тебя правой ноги боль есть? Вот, как раз, по-моему, вот здесь. Вот здесь, да? Вообще тебе они, кстати, идут. Помнишь, что здесь на баланс трасса? Вот эта стена, она на баланс. В чем сложность? Не получается? Попробуй. Нет, я не буду. Это не моя трасса. Давай, давай, давай, держись, держись. Вот, молодец, молодец. Я я понял, короче. Все понял, да? да. Попытка номер 125. Вот это круто, это крутое. Да. Это вообще топчик. Да. Может подтянуться надо? Да. Давай! Садись! Вытягивайся. Ногу подбирай. Ну ладно, за счет роста выйти. <свист> Молодец! Знаешь, я на себе завидую с твоим ростом. Вот это ощущение, когда ты 10 минут, 15 минут стоишь, тупишь, не понимаешь, как тебе лезть в трассу, а потом что-то в мозгу вот так щелкает. И получается залезть это просто эйфория какая-то. Да, согласна. офигенно. Вот эту услышишь? Синюю. Пойдем туда. Ну, нависание? Блин, так не люблю эти трассы на нависание. Я и просто не понимаю, как лазить, но я и могу пролезть. Я просто не понимаю. Давай то, что не понимаешь, где мозг надо включить. Давай ставь на рельеф. Туда. Ой, туда. Молодец. Ладно, не хочет на нависание, вот. Поэтому Но пойдем страшно. на детские. детские это не детский шучу. Здесь, кстати, тоже сложно очень есть. 6А, 6 Б. Сила моей всяки. Пальцы, просто сними, засни, девочки. По технике ты начинаешь уже правильно лезть. Хочешь? Попробуй поставь левую ногу в другое место. Ну вот, что сложно Взялась и пошла дальше. Крутись, крутись, крутись. Нифига себе. Такие действия я даже не знал, что есть. Дальше легко должно быть. Так, вот здесь у нас трасса для детского лазания. Здесь мы обычно лазаем траверсом. Тут у нас очень много всего, всяких приколов накручено. А здесь у нас трассы, как на соревнованиях, очень сложные и очень тут прям мало всего. Сюда мы еще пока вообще не заходили даже. Надо тренироваться каждую неделю, чтобы просто скилл наворачивать. Mm. Я помню, что нам тренер говорил, что в конце тренировки лучше попроще пролезть, чтобы это. Ну да, я сейчас попробую, может быть. Синю полезешь? Давай. Молодец. А как ты заминку хочешь сделать? Заминку на тип, типа кампус но это не кампус -борд. То есть он просто, грубо говоря, деревянные балки, прикрученные к стене под углом. Ага. И на них просто как по лестнице, типа лезешь вверх. Как заминка очень классно. Она как разогревает тебя, и ты устаешь, и все. И идешь домой. Ну, уже делает. тяжело, да? Надо тренироваться побольше. А вот эта штука, видите, это типа, это называется Moonboard. А почему Moonboard? Потому что его придумал такой мужичок, которого зовут Бен Мун. Это легендарный сквалас, который один, один из первых пролез там 9А-трасу. Одна из самых сложных даже до сих пор. Вот. И он придумал вот такой вот борт, который... Это три фанерных листа, склеенные под углом. Вот. И они, на них расположены зацепки под определенным определенные зацепки в определенных местах, короче, на нем закреплены. И есть приложение на телефон, вы скачиваете, вот, и там можно загрузить трассы других людей, которые они придумали. То есть вы можете даже свою трассу загрузить, и другой человек может попробовать его пролезть, потому что мы монгборды все одинаковые. Да, да, да. О, молодец, до конца дожидаешься. Все? Не лезет, да? Все, молодец. Ну, что, ребят, наш тренировка подошел к концу. Всем спасибо за то, что смотрели. Ставьте комментарии, ой, точнее ставьте лайки, пишите комментарии. Занимайтесь спортом и ходите на скалодром. Всем пока.